Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И как я могу не осветить тему бунта в Америке, гражданской войны в Америке, притеснения чернокожего населения в Америке. И плюс к этому, конечно, очень много вопросов поступает мне по поводу этих восстаний. Я специально не хотела записывать эту тему по горячим следам, потому что... Вы знаете, ну нельзя на события, наверное, смотреть вот так в упор и все понять. Но сейчас уже, сейчас уже, у меня э, это событие и вообще то, что сейчас происходит в США, оно в принципе в мозгу немножко разложилось по полочкам. И я хотела бы с вами поделиться тем, что происходит, рассказать вам, как это видят американцы, рассказать вам, что об этом думают русские и рассказать вам, что об этом думаю я. Итак, вы, наверное, такая... Краткий экскурс назад. Вы, наверное, все видели эти жуткие кадры, как американские полицейские задушили чернокожего Джорджа Флойда. Я вам хочу сказать, очень много мнений на эту тему здесь сейчас муссируется. Но первая тема, она такова, что... Да, ну так, если это на это об этом говорили бы радикалы, ой, да он там и беременных женщин грабил, и всю жизнь на наркотиках сидел, и вообще у него там столько судимостей. Но я вам хочу сказать, ребята, честно, допускаю, тем более по его внешнему виду, и тем более по своему опыту жизни в Америке, я допускаю, что этот человек не самый, скажем так, законопослушный. Но! Это не дает никому права человека убивать. Это не дает никому права. И тут, как бы, чтобы вы мне не сказали, я понимаю, что мнений на эту тему может быть много, но я однозначно считаю, что ни при каких условиях поступать так, как поступили американские полицейские, вот именно конкретно те, было нельзя. И я вам хочу сказать, когда вы смотрите все эти страшные кадры погромов, разорений магазинов, поджогов, бунтов и так далее, у вас, наверное, может сложиться ложное впечатление о том, что все чернокожее население в Америке это вот такие какие-то маргиналы и люмпины, которые заинтересованы только в том, чтобы там грабить и жить на вэлфере. Я вам хочу сказать, что это полная брехня. Я знаю, что в России неоднозначное отношение к людям с другой кожей. И что бы вы мне не говорили, оно неоднозначно. Потому что, ну, у нас достаточно отдаленная страна, да, и не в каждую глубинку человек имеет такой личный опыт общения с чернокожими. Я вам хочу сказать про себя. Мое общение с чернокожими началось, наверное, в детстве, лет в 7. У нас Я жила на территории института табака и махорки, и у нас было очень много студентов, аспирантов, которые к нам приезжали и которые проходили практику. И я вот сейчас понимаю, что это, наверное, были очень одинокие люди. Очень люди, ограничены в общении в нашей стране, потому что, ну, есть у нас немножко такое вот, ну, есть, ну, есть, что бы вы мне не говорили. И они с таким большим удовольствием общались вот с нами детьми, ну, у нас же там институт большой, несколько корпусов жилых, несколько корпусов, корпусов рабочих, и мы вот дети все гуляли, и они нам там... Ну, я вам могу честно сказать, мы общались с ними очень много. Они нам что-то рассказывали. Были они из Африки, это были, естественно, не американцы. А потом а, моя жизнь... А, Немножко в студенческие годы изменилось, и я там ездила в Америку студенткой, в Англию студентка, и там, естественно, вот в этих странах э, людей с другим цветом кожи очень много. И, соответственно, мы тоже с ними общались, и опять же, в принципе, ну кроме того, что у меня в Лондоне один чернокожий молодой человек украл сумку, это отдельная история, отдельного блога, э, в принципе, тоже достаточно положительно. Потом у нас было кафе в Краснодаре, которое называлось Маракеш, а вы понимаете, раз Маракеш, значит бармен должен быть другим цветом кожи. И у нас работали ребята, студенты из разных университетов, в основном из Кубанского государственного. И вот, знаете, ну вот как везде, какие-то были там прохиндеи и ленивцы, а какие-то были очень хорошие, образованные, порядочные ребята. Вот, кстати, один из них, это, наверное, не так много людей могу занести в список, эм, знаете, список идиота, идиота, так называемый, идиота по Достоевскому, да, человека очень доброго, человека очень отзывчивого, какого-то обладающего какими-то такими качествами, которых которые ты не видишь в людях в повседневной жизни. И вот это был один из таких людей. В общем, вы знаете, я вам хочу сказать, когда я приехала в США, здесь точно так же. Они есть и хорошие, и плохие, и, конечно, говорить о том, что их всех надо к ногтю, это все бред собачий. Потому что я прекрасно знаю, что половина из моих сотрудников сейчас сидит дома перед экраном телевизора с такими же выпученными глазами и думает, господи, а что вообще происходит? Ну а что вообще происходит? Потом в Америке... Копы, они такие безнаказанные, они такие отвязные, и такие вот, вот они могут себе позволить все, что хотят, а туда же присоединился наш Шпаша Дуров, который на фи фильм Дудя о Силиконовой долине высказался об Америке, что Америка это полицейское государство, ну, Блин, ребята, я хочу вас разубедить. Поверьте мне, Америка вообще не полицейское государство. Вот вообще. По сравнению с Россией, так Америка это просто, я не знаю, фея в белом одеянии. Вот э, везде, вот везде, в каждой категории людей, в каждой категории профессий существуют идиоты, существуют садисты, существуют люди, которые. Э, как это сказать, преувеличивают свои полномочия, которые забываются, которые просто невменяемы. Такие люди существуют везде, в любом обществе, в любой стране, так же, как в Америке. Соответственно, вот те, которые это сделали с Джорджем Флойдом, тут тоже такой большой вопрос, мы к нему перейдем. Но если смотреть это видео и не опираться на все факты, которые ты знаешь после этого, то, фактически это какие-то невменяемые садисты. Ну, так кажется, во всяком случае. Поэтому я хочу вам сказать, что Америка далеко не полицейское государство. Я в Америке с полицейским столкнулась один раз в жизни. Я ехала из центра Филадельфии, где я долгое время проработала. Было три часа ночи, шел жуткий дождь. Я ужасно устала. И мне, чтобы доехать до моего дома из центра Филадельфии, надо такое ночное время, но ну, где-то полчаса. Ну, соответственно, трасса практически пустая, педаль в пол, и я, потому что я очень хочу домой, я устала. Я еду, смотришь, мигалочки, думаю, о, первый раз за 4 года в Америке меня остановили, останавливают меня полицейские, я останавливаюсь, думаю, ну и что, ну что надо делать? Я единственное, что знаю, что из машины выходить нельзя. Ну, сижу. Подходит полицейский, светит фонариком. «Ой, здравствуйте! А кто вы? А откуда вы? А куда вы едете? А где вы живете? В каком городе?» «Не адрес, в каком городе вы живете? А покажите права». Показала я ему права. Он сказал, «В нашем штате вообще максимально разрешенная скорость передвижения 70 миль в час». Я ехала 90. Он на меня посмотрел и сказал, «Я все понимаю, я вам выношу устное warning, ну, скажем, предупреждение». По такой плохой погоде, пожалуйста, снизьте скорость и езжайте аккуратно. До свидания, счастливого пути. Ну, вот это мой личный опыт. И я таких опытов знаю очень много. Но, безусловно, я понимаю, что отношение к ребятам, живущим в гетто, в гетто, сильно отличается. Почему я заговорила о том, что мы, Америка это далеко не полицейское государство и далеко не э, каждого первого кладут на землю, да потому что в Америке, знаете, работает система судов. И если полицейский превысит свои полномочия, а тем более если это будет заснято на камеру, ой-ой-ой, ребята, э, Семья или человек пострадавший засудит и штат, и полицейское управление, и вообще все на свете. И получит очень хорошую компенсацию. Потом в Америке очень большая смертность у полицейских. Это действительно так, потому что они как бы... Не приходят э, на работу делать бабки, как наши. А, не все. Я также понимаю, что и в России до сих пор есть порядочные, нормальные ребята. Но во что превращают эту систему, вы все прекрасно знаете. Поэтому как бы как бы вот так... Э, э, они не при, приходят туда для того, чтобы как это, охранять законный порядок, а для того, чтобы как бы устраивать и решать свои личные проблемы и зарабатывать деньги. В Америке это не так. Есть и коррумпированные полицейские, безусловно. Все это здесь существует. Вы знаете, вот один из больших плюсов Америки, чем она мне нравится, она очень разно, разно не знаю, как правильно подобрать слово. Не разносторонняя, а разная. Америка очень разная. И в Америке э, не так много всего замалчивается. Вот поэтому, наверное, понимаете, не бывает общества без изъянов. И я не хочу петь, петь оду Америки. И я не хочу рассказать, что это, наверное, самая лучшая страна на свете. Да нет, конечно. Нет, конечно. Но... Но для простого обывателя Живущего в России И потом после этого переехавшего жить сюда И прожив здесь какое-то время Ты понимаешь, что система здесь Работает совершенно по-другому Вот совершенно по-другому Ладно Поехали дальше С полицейскими мы разобрались Но что сейчас происходит Да, вы знаете, что происходит в грабеже лутинг так называемый, почему лутинг почему нельзя сказать грабеж магазина, ну назовите это еще поджоги файлингом да? поджигают магазины, поджигают бизнесы, грабят их, выносят, потом это все благополучно сбывают на ebay, очень много сейчас появилось предложений о покупке кроссовок nike техники apple и так далее и общество американская, оно, конечно, замерло Вот оно замерло, которое то общество, ну, которое работает Которое не видит себя там в, в, в рядах борцов за правду И не видит себя в, в рядах мародеров Понимаете, оно замерло, и оно, конечно, сидит и на это все смотрит с круглыми глазами что говорят мои американцы, что они пишут в соцсетях? Они пишут в соцсетях очень разное. В зависимости от их семейного положения, я это такое наблюдение сделала, и в зависимости от их возраста. То есть очень много молодых, белых, кстати, белых, прошу заметить, пишут о том, что... Нам нужна революция, мы камня на камне не оставим, мы должны все подняться, мы должны все разрушить, и как это, перемен требуют наши силы. Се... Вот. Вот из этой серии, причем как бы, каким способом, э, их это не интересует. Э, а некоторые пишут, что да, надо людям выдать по пистолету, и чтобы они всех тут нахрен перестреляли, э, вот этих мародеров и этих погромчиков, потому что это беспредел. Стало появляться очень много выпусков выпусках в наших русскоязычных группах о том, как защитить себя. Больше всего мне понравился еврейский детектив из Бруклина или откуда-то, который говорил, ребята, если к вам полезут в дом, стреляйте сразу в голову, чтобы наверняка, потому что потом, потому что потом ваше слово будет против слова мародера, а так будет только ваше слово. Ну и потом вы знаете, что Америка вооружена. И... Хотя очень много дискуссий ходит на эту тему, и они ходят все время, но Америка не отдает своего права на обладание оружием. Вот. И, наверное, как там в Древнем Риме, как говорили, или в Древнем Греции, как было, раб оружия не имел. Оружие имел только хозяин. Ну, в общем, они хотят чувствовать себя хозяевами своей страны, и поэтому они вооружены. И, конечно, когда это все приобрело вот такой грандиозный масштаб, очень много людей вышли на улицы защищать и свои бизнесы, и свои дома, и так далее. Просто люди обвесились винтовками, обвесились, э -э, обвешивались винтовками, обвешивались пистолетами. Говорят, ну кто же на тебя рыпнется, когда у тебя пистолет в руке? Да никто на тебя не рыпнется. Найдут место поспокойнее. Ну и потом... Э -э, Скорее всего, будут проводиться расследования, потому что все это не бывает настолько стихийно. Ну, то есть, конечно, в каких-то очагах это могло быть, но теперь уже, э, ну, фактически, Практически доказано, что э, людей перебрасывали из штата в штат. Есть такая у нас организация, которую Дональд Трамп хочет э, внести в список террористических под названием «Антифа», которая и деньги платила, и снабжала людей всякими коктейлями Молотова, и кирпичами, и велосипедами. Их просто выбрасывала и показывала. Вот идем тут, по той улице, и вот эти все подряд магазины грабят». Безусловно, ребята, существуют и мирные протесты здесь, безусловно, и есть люди, которые до глубины души возмущены этим, но понимаете, этим событием, которое произошло с Флойдом, и потому что... Потому что они считают, что только благодаря тому, что они вышли на улицы, этих полицейских арестовали, одному приявили убийцу второй степени. Сначала было третьей степени, теперь уже второй степени. И, конечно, по общество разделилось. И теперь идут такие вбросы в соцсети, которые просто невозможно смотреть. Ну, например, подходит этот э, мальчик из этой Антифы и говорит белой женщине, встаньте на колени, потому что у вас есть ваша белая привилегия. Она встает на колени. Или показывают, как э, белые люди целуют... Э, ноги черноко эти ботинки чернокожим людям. Мне кажется, такие фейковые немножко вбросы для того, чтобы общество общество сказало, да вы что, ребята, вы вообще, как бы, вообще берега попутали. Вот вообще, вообще, вообще. И радикально настроенных по отношению к черным людей стало больше не к черным или к этой антифе. в общем войны идут вы знаете вот сейчас не столько войн на улицах хотя конечно я не живу в центре филадельфии и мне они не опасаются за свою жизнь вообще не опасаются потому что я живу в каунти вот вы знаете это немножечко там где-то за пределами э, моей зоны, за пределами моего города. Я живу в Каунте, я живу э, в спокойном районе. И в, то, что там происходит в центре Филадельфии, меня, конечно, э, удивляет и поражает, но тем не менее оно так сильно меня не задевает. Меня больше задевает, на самом деле, то, что происходит в России. Потому что, наверное, или еще так много времени с момента моей миграции не прошло, или я, наверное, может навсегда останусь как бы русской, и душа болеть у меня будет больше за Россию. Я не могу сказать, что Америка для меня чужая страна. Это страна, которая э, дала мне хорошие условия жизни, это страна, которая, в общем-то, заботится обо мне, по большому счету, если так сказать, то я не могу что сказать, что это чужая страна, но я ее, как бы тоже не стараюсь не подводить, я работаю и я как бы trying to be a member of society, американского и я никаких законов не нарушаю, Эээ, ни, машины не граблю, ничего не делаю, то есть как бы, я думаю, что у нас с Америкой взаимовыгодный обмен. Потому что я, их, я привезла свою рабочую силу, они дали мне условия, в которых мне существовать на сегодня очень комфортно. Ну и по прошествии всех этих дней картина вырисовывается таким образом, что в впервые вспыхнули демократические города. Что не был бы Флойд, был бы Майкл Смит. То есть это был такой определенный повод И что все это готовилось заранее И нужна была только одна вот такая маленькая вспышка Когда я говорю про демократические города И демократические штаты Это штаты, где управляют а, демократы Вы прекрасно знаете, что наш президент Он республиканец Ну он такой условный республиканец Как бы он от их партии выступает Но не все, что он говорит И не все, что он делает Тем же республиканцам нравится И тем не менее вы знаете, когда его избирали первый раз, тут уже искры летали. Я вообще никогда не думала, что мои сотрудники на работе настолько политичны. То есть общество было раз как бы разъединено, кто, вот он не вызывает каких-то простых эмоций, ребята. На самом деле этот человек не вызывает ни у кого простых эмоций. Он у всех вызывает эмоции, его либо любят и уважают, либо ненавидят. И то же самое было в шестнадцатом году. Но в шестнадцатом году я была только вновь прибывшая иммигрантка, и мне об этом задумываться было не до того. Мне больше волновало, что я сегодня поем, где я заработаю на хлеб, где мне снять жилье, как мне оплатить свои счета и так далее. То есть я только-только обустраивала жизнь, но я до сих пор не забуду, когда я первый раз попала в русскоязычный магазин не в русскоязычном, в русский магазин, где встречаются два таких пожилых еврея. Один, который говорит, Коля, а где ты был? Я тебя так давно не видел. Ой, а я был там-то. Слушай, ну тут же выборы. Ну, голосовать надо только за Трампа. Только за Трампа. Я тебе сейчас все объясню. Вот почему только за него надо голосовать. На работе моей такие дискуссии ссорились лучшие подруги, которым там по 50 лет, которые вместе работают 15 лет. Ты... Там он, а он, а он такое сказал, а он такое не говорил, а вот он для экономики это сделал. В общем, ребята, ребята, личность, конечно, это неоднозначная, значит, это личность. И сейчас э, нам предстоят выборы президента в 2020 году. И э, существует теория, которую... Э, никто не правивергает, но очень многие люди придерживаются, что это было целенаправленное действие для того, чтобы он не победил на выборах, потому что. Ребята, если бы Джо Байден не стал преклонять колени перед черными, не стал бы мэр Миннеаполиса рыдать над золотым гробом этого Джорджа Флойда, наверное, конечно, наверное, конечно, это бы не выглядело таким театром абсурда. Потому что для любого здравомыслящего человека это, конечно, цирк. цирк. И незадолго до этих событий Джо Байден сказал... Если ты не проголосуешь за меня, ты не черный. Ну, то есть они разыгрывают эту российскую карту, не российскую, а расистскую карту, потому что хотят как бы убрать Трампа. Но при этом при всем. Вы не представляете, какое количество людей они сейчас настроили демократы, настроили против себя. Просто громадное. То, что вся русскоязычная диаспора теперь однозначно будет голосовать за Трампа, ну, кроме отбитых мамаш, которые там бесконечно постят, какой негодяй, как он какую-то журналистку толстой коровой обозвал, это точно. Вот поверьте мне. То есть очень много людей, которые либо сомневались, либо... Не были, не были сторонниками Трампа, а сейчас перешли на его сторону. И в заключение этого всего я вам хочу сказать, ребята, не переживайте, на самом деле не переживайте, ничего в Америке не случится. Сейчас войска ведут, всех разгонят, я думаю, это еще такая вот, ну такая игра, скажем так, может быть одной недели, а может быть десяти дней. Это мое личное мнение. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Меня очень коробит то, что, знаете, сейчас утвердили премию, нет, стипендию Джорджа Флойда. Я еще раз повторю, что бы человек ни сделал, сколько бы лет он не просидел в тюрьме, был бы он на наркотиках, не был ли он их... Издеваться над ним, душить его и убивать его не имеет права никто. Но, тем не менее, знаете, это театр абсурда, когда ну, человека с не очень большими достижениями назначают его стипендию в честь его имени. И последнее, что я хочу сказать. Я знаю, что за это видео меня очень многие захейтят. Я хочу сказать последний раз свою позицию. Я очень люблю Россию. Я не люблю Америку. Я в ней живу. Я ее уважаю. Я ее appreciate. Я э, благодарна за все, что она для меня сделала. И, за все, и все, что она мне дала. Но я все равно своим сердцем, своими мыслями и своей душой нахожусь в России. И мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране точно так же было позволено по всем федеральным СМИ было позволено показывать протесты людей. Я хотела бы, чтобы показали ШС. Я хотела бы, чтобы показали э, задержанных людей в Москве. Я хотела бы, чтобы показали Болотную. Чтобы это показали по федеральным каналам. Это невозможно. Потому что если вы зайдете на любой федеральный канал, находясь там в США, вы увидите РТР. Этот канал Partially or Full частично или полностью принадлежит э, госу э, правительству России. Там такой-то канал, то же самое НТВ. Я понимаю, что они выжили. Они, я понимаю, что они поле выжгли. Я понимаю, что в Америке существует такая же пропаганда и существует какая-то война, но она существует понимаете, они хотя бы события показывают, да, один канал расскажет об этом вот в таком ракурсе, а другой канал расскажет об этом вот в таком ракурсе, но они о нем расскажут, а мы все, что происходит в России, вплоть до каких-то техногенных катастроф, узнаем из ютуба, это ненормально, понимаете это ненормально, и мне бы очень хотелось, чтобы в России тоже об этом говорили и последнее я бы очень не хотела чтобы российские власти а, разыграли карту Америки на предстоящих выборах, на предстоящем плебисциде или на предстоящих протестах против этой власти в дальнейшем. Ну, то есть не рассказывали бы, а вы что хотите, как в Америке, когда полицейские начнут дубасить ребят, вышедших там на какие-то протесты. А, а вы что хотите... Вот так-то, а вы посмотрите, к чему это приводит, а вы посмотрите, как в Америке, а если мы сейчас это допустим, то вообще, вообще Россия развалится. Понимаете, я бы очень не хотела, чтобы эта карта в России была разыграна. И последнее, что я хочу сказать. Почему я бы с удовольствием, допустим, Россию сравнивала там со Швецией, если бы я жила в Швеции, или с Норвегией, если бы я в ней жила. Но я живу в Америке. И я вот недавно послушала... Высказывание Давлатова о демократии. Мне очень понравилось. Ссылочку я оставлю в описании, если вам интересно послушать это. Так вот, там была такая фраза произнесена, которая, наверное, имеет место и имеет свою правду. Я зачитаю ее. Западная демократия ⁇ это наихудший тип государственного устройства, за исключением всех остальных реально существующих. Выводы делать вам самим, спасибо, что вы были со мной, подписывайтесь на мой канал и будем дальше разговаривать о жизни иммигрантов в Америке. Пока-пока.